Джори, спасибо большое, ебать, нахуй. Большое тебе просто спасибо. Бля, это просто радость, нахуй. Сумасшедший, блядь, Джора. Спасибо, друг, спасибо большое. Красавчик, Джора, молодец. Вот моя рука, я жму и твою руку. Спасибо тебе огромное, Джорис. блядь, обнял, поднял. Спасибо, Жор, спасибо огромное. Вот, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, за то, милый. Спасибо. О, спасибо за 3 евро. О, спасибо, спасибо. 3 евро, ебать! Бля, Джорас, спасибо тебе огромное за поддержку. Чисто вот, приятно очень, на самом деле. Спасибо, спасибо, Джорас. А, Джорес, спасибо за 3 евро. 3 евро, спасибо. слова голова. что между нами Спасибо огромное, Джорес. Спасибо, Жор. спасибо тебе большое. Жор, спасибо тебе большое за поддержку, мой хороший пупсег. Носитинский. Он убивает слова, кругом голова. разносит молва по дворам. Спасибо большое. Спасибо большое, Жор. Привет. жена Доброго времени суток, сынок. Yes, тебе не нравится дым черт с ним он убивает слова кругом голова уже спасибо огромное спасибо большое Люблю тебя, тебе не нравится дым, дым, дым черт, черт с ним а джерец 3 евро да это между нами что симпа спасибо большое жора. джерец Джора. вот 3 евро спасибо большое не пиши сюда больше все вонять сейчас слышу пидора так ну гадаю бля нужны телочки как бы на ну, без вот Ох... души джоры спасибо на вечер. спасибо спасибо спасибо джора тебе за 3 евро пупсик спасибо тебе большое спасибо джокер 3 евро да ну нахуй Нихуя, я джокер бля может отдушить джокер с от ну здравствуйте мои хорошие мои пупсики сегодня будет очередной выпуск чат рулетки в этом выпуске главный герой будет старик старец 81 летний старец проповедник священник но ну и как многие другие он не смог ответить на мои вопросы он просто слился просто слился он просто ушел он просто попрощался и обязательно досмотрите этот ролик до конца там будет сюрприз вы сейчас меня оскорбляете и унижаете о том что я безбожник а я, я таким я не являюсь я вам возвещаю истину в конечной инстанции что ты несешь что прям как кинею какую-то вы не вы такой в церкви не нужны вы будете смутаться что ты колобродишь что взрослый мужик 33 года я Эти. вам вопросы простые задаю на которые вы мне может не можете ответить абсолютно абсолютный безбожник это, это вы сейчас мне говорите что бог это человек но это неправильно так его георгий меня ищут он звонит давайте простимся здравствуйте слава иисусу христу слава богу как выше дела кто читает эту книгу и живет по ней у того дела идут всегда кверху, а кто не считает не знает дела идут вниз в преисподнюю к сатане а отрекся от сатаны уже давно много раз слава иисусу христу а мы зашли в этот садом чтобы сказать что грядет гнев божий за все, что здесь делается mm -hmm. бог проклинает блудодеяние прелюбодеяние наркотики всякую мерзость матерки вы сначала снимите очки темные, у нас не принято так разговаривать. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. Я прошел такую школу, что по-другому мне нельзя жить. Меня Господь провел по трубам улага. это не все. У меня две голубятни, я постоянно проведу. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда первый разговор ведем. Вот мне Господь позволил, я вел занятия в пяти университетах сразу, 13 школ, все отделы милиции, воинские счастья. И вот Господь положил, у меня 38 томов вышла книг. Подарить uh -huh. я позвонился с библиотеками, бедным. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, во всех городах были районных центров. Когда от Тихого океана прошли к Атлантическому, Лиссабон, uh -huh. Прошли в Скандинавию, в Прибалтику, в Север и Турцию. Посетили 650 городов и подарили книг на 35 миллионов. Ничего себе, это вы, получается, несете Слово Божие? Да. И когда я насчитал архипелаг ГУЛАГ, кроме Библии, Златоуста, Жития Святых, меня увезли. Я освободил по только в 87-м году. Пять тюрем прошел. По каким э, устоям живете? Ну, вот по пенсия, Библии да. понятно. Огромная у меня пенсия. Не, не, не, нет, пенсия не нет. По... Какие устои не могу, или да, по-другому да, да. понятия? Послушайте, какая пенсия? За 35 лет трудового стажа сорок 8141 рубль, 33 копейки. Он говорит, по каким устоям вы живете? каким устоем? Да. Ну какие устои? Я христианин, утром в четыре 4.40, вот сын, помолились мы. Из старовера все наши корни там, но мы относимся к нашей церкви от, открытой. РПЦ. Нет, мы от РПЦЗ в скобках. Мы зарегистрировали отдельную общину от русской православной, белой зарубежной церкви. Но мы им, не подчиняемся. А как вы относитесь к людям, которые не определяются в своей э, религии? Как, отношусь к Путину? Нет. А, я понял вас. Отвечаю. Православие сегодня, на сегодняшний день. Церковь, которая идет от апостольских времен, меньше всего имеет заблуждение. Но они тоже есть. Вокруг все эти баптисты, адвентисты это все ереси, это все заблуждение. А как вы относитесь к корийцам кому к корейцам? К корийцам? Да. Ну как я могу? Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни елена. Для нас различия никакого нет. Мы посланы всему миру. Всякой твари проповедовать, как Господь сказал. Слушайте внимательно. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, все. И они на это ссылают. В первую очередь они не из народа еврейского, их руководитель. Уже не сходится. Потом это пророчество о Христе сказано. Вот и все. Это фальшь, подделка. И они не знают, где написано. Это написано в Старозаконии 18.15. Очень интересно. Да. Вот я сейчас только беседовал с ними. Смотрите, у меня 18 книг. Одну книгу полностью я посвящаю разбору Корана. Я занимаюсь не один год им. Все суры и аяты я выстраиваю в ряд и сравниваю с Библией. Примерно 5560 разночтений. Теперь я говорю, а как он писал? Ну, вот он ему книгу спустил, Бог там. то Я говорю, Ваша, я вашу книгу не трогаю и вас не задеваю. Я верю в то. А вы, я сразу спрашиваю, мусульмане, вы признаете Библию? Да, это священная книга христиан И там все написано, как у нас Значит, мне надо верить в нее? Ну, раз вы христианин, верьте Слушайте внимательно Внимательно Евангелие от Иоанна 3, глава 36 стих Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную неверующий в Сына Божия Иисуса Христа Не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем Так определяйте, вы верите, нет? Ну, это пророк Нет, другое Четыре евангелиста говорят, что он был распят и воскрес Когда он воскрес, камень рухнул А воины римские охраняли А эти-то, которые его гнали-то, фарис Саддуке это, первосвященники. Они сказали Пилату, этот обманщик на Христа, когда был живой, он сказал на третий день воскресцу, поэтому охранять надо, у них могила, это пещера. воины это прибежали и говорят, там такое было, там засияло, и мы палите. Они им дали денег, написано, дали денег и сказали, скажите, что мы заснули и они украли. Они, которые говорят, первосвященники, они не знают, что если римский воин заснул, его казнят в этот же день. Это первое. Второе. Они не говорят, что он не умер. Почему? Только они его распяли. Они говорят, украли те, а сегодня в другой книге где-то кто-то напишет, а он пророк был, он не умирал и не воскресал. А на это у нас написано так. Если бы мы, апостолы, или ангел с неба будет говорить не то, что вы мы проповедовали, да будет анапима, проклятие. Нет другого имени под небом данного человека. Нет, которым надлежало бы нам спастись. Похоже на то? Не похоже. Согласно написанному в Библии, все остальное попадает под вечное осуждение, под проклятие Божие. Я никого не трогаю, вы сами определите, к кому вы относитесь. Мы проповедите Поэтому должен считать Евангелие. Вот послушайте вот такой еще вопрос. Я осетин по нации. У нас есть э, наше традиционное верование в единого Бога. Часто которое путают с язычеством. Потому что есть единый Бог и небожители. И по мифологии... Э, эти небожители э, существовали с э, 3-4 века до нашей эры, то есть до рождения Христа. Вы об этом что-то слышали? Это я такие... Это, я уже проповедовал, не просто слышал. Проповедовали? Конечно. В мире, я могу дальше расширить ваш вопрос. В мире существует 2896 наций. В римском пантеоне было 500 божеств, и христианам предлагали. Вот, Ниша, ставьте статуи Христа и молитесь. Но ну, признавайте и приносите еще и... Жертвы В честь императора, Тиверия, там, Нерона, Гальбы. У русский был там не Перун, Нептун, там разные, Дождь Бог, все сгинуло. Так у нас это продолжается по сей день почитается, это и все никуда не, сги, не сгинуло, но знаете кто первые приняли крещение? До Руси. Ну, конечно, знаю. Это григоряно-армянская постоличная церковь в 4 веке. А как же ты, такая народность, как Аланы? Ну, это такие мелкие. Я скажу про более... Мелкие? Нет. Аланы в свое время занимали территорию от Каспийского моря до Испании. Да нет, конечно, Испании. Еще чего говорить это? Такого народа никогда не было в мировую историю. Нет, нет, нет. нет. Знаете, я жил в Латвии, как после армии оказался. Ну а латыши ну маленький народ, там полтора миллиона-то, они говорят, нет, мы от Балтийского до Черного моря занимали. Я говорю, а как доказать? Одесса, город есть, а у нас, говорит, Десса, это колбаса, и там ели, он сказал, о, Десса, вот Одесса от нас происходит. Угу. Ну все-таки вы не ответили на мой вопрос про нартов. Я говорю, что меня это не касается. Я просто хочу, чтобы это мне Бог, у меня есть Бог, я верю в Бога. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Бог есть, пусть он сделает так, трамвайный путь он проходит, а чтоб завернул у меня прям во дворе проезжал. Не-не-не, это, это, все, это все фантастика и чушь. Создал церковь, и без церкви спасения нет. Церковь – это тело его. Вне церкви нет спасения. Вы хотите жить по своей воле. А чтобы быть верующим, три надо, три условия. Первое – отвергнуть себя, свое ярость общи, вот эту гордыню. Второе. Возьми крест, приготовься страдать, что Бог даст, и следуй за мной. Для рождения свыше три пункта нужно выполнить. Первое. Признать себя грешником, погибшим грешником, бесповоротным, никогда не вернувшимся из ада. Второе. Поднять взор на Христа. Он умер за нас. Вот агнец Божий, агнец Божий, уверовать, что мой грехом Он взял, умер за меня. Не просто он умер, за меня лично. Это лично мой Спаситель. И третье – принять крещение, которое должно быть верою во Христа, троекратное полное погружение и бесплатно. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вы говорите не о духа Святого, я заранее говорю. Если я живу в горах, где вообще нет доступа к церкви, мне нужно свою церковь построить? Можете построить, но чтобы был священник. Знаете, я практик, не, не теоретик. И вот привезли ко мне похвалиться, какой еврей там у баптистов пришел. Он у меня побыл три часа, не больше, и он вышел православный. Он из Грузии, из Тбилиси, а я из Барнаула. Приехали в Москву, и он крестился в храме во имя святого Филиппа Колычева. Он стал священником в Тбилиси. Большевиков Наум Израилевич, чистопородный еврей. Дальше. А надо бороться с мусульманами? Надо. Какое оружие? Любовь. Дальше. А надо бороться с КГБ? Надо. В моем доме обратился следовать следователь КГБ и стал священником. Вот дорогой, вас как звать-то? Георгий. Ну, Георгий это земледелец, землепашец с греческого. Это Йоргас по-гречески, да. А вот что то любимый герой у Грузин. 365 храмов, кажется, у них. И 360 во имя Георгия называют. Никакой фантазии нет. А вот у нас храм во имя святого нанфима на Никомедийского. Я а спросил. в Египте были? В Египте не был. Да. В много ездил. Все страны обошел. Это Бог сделал так. Господь Бог мой меня взял, из тюрьмы вытащил, реабилитировал и послал в кучу. А вот такой вопрос вы мне, наверное, точно расскажете. Кто такой Святой Георгий и кто такой Георгий Победоносец? О, Георгиев, я сейчас скажу вам минутку. Сколько их было, Георгий, которые канонизированы? Вот только именно вот... вот эти двое. А, сначала не уходите, это не двое только. Есть Амастрецкий Георгий. Антиохийские пальцы зажимайте. Дальше он Юрий Володович Владимирский, Девель, Девельский, Константинопольский, Константинопольский патриарх-исповедник. Дальше Лимнеот Озерник. Дальше Митленский, то ли египетский, или где там, епископ. Новый Эрцкий, Ольгович. Ну и дальше даже раз, два, три, четыре, пять. И еще пять Георгиев. А смотрите, еще такой вопрос. Если блудница захочет прийти в церковь, Ей запретят выходить туда? Запретят, если она пришла, кается. А Хорошо, как же тогда Слово Божие, что каждый может обратиться к Богу в церкви? Может, если на русском языке будет Но я знаете что, Георгий, сомневаюсь, чтобы она в православии зашла, покаялась, если нет проповеди А к Богу ты можешь обращаться на ступеньках храма, тебе не обязательно заходить Везде в мире порядок Межу Так горящий... это же все регламент церкви, а не а... Слово Божье а ее раз полицейский остановил. Она говорит, так моя вон на делегация идет. Те одетые как, вы видели как? Мы же предупредили. Мы мусульманская страна. А как? Платок, да почему вы команды? Так, еще одно слово, будете арестованы. Домой через три года вернетесь. Она развернулась, все надела, у нее было. Она решила показать, какая крутая не получится. Вот они, мусульмане, умеют за это постоять. Так это в вот. регламент все. Но это все нарушает Слово Божье. И нарушает, нисколько. Но и я ведите... хочу обратиться. Почему я должен следовать э, указам и законам человека, а не Бога? У вас первое я. Я почему должен? Ты ко мне пришел. Провод... Нет. Ну хорошо. Я хочу обратиться к Богу, но к Богу можно обратиться только в церкви. Почему? Нет, это не написано в церкви. Ты можешь под любым деревом склониться. Покаясь. А зачем тогда церковь нужна? А затем церковь нужна, чтобы мы получали таинство, вы слышали проповедь а почему Церковь... это под деревом нельзя сделать так, я объясняю мы строим деревню и первым делом мы построили храм и у нас правила вывешены правила которых нет ни в одном храме во всем мире а зачем Потому... эти правила не надо там написано что и как мальчик не имеет права к девочке пальцем прикоснуться это не, не один трескот мы хотим воспитать новое поколение Так это воспитание это регламент это закон это правила, это какие-то уставы но это все никаким образом не относится к тому, что я хочу верить в Бога и хочу, чтобы мне открылось это. А это все ступени, которые мешают тому, что должно ко мне прийти а и как сказал иисус что там где люди которые молятся мне там есть церковь но это не сооружение которое возвел человек это понятие которое оно в воздухе витает вы первую ступеньку не прошли в туалет даже в дубае в обуви не пропустят в туалет в какой это туалет? все регламенты это то что человек сделал из слова божья то как управлять другими людьми да не надо выдумывать это вот заметьте я начальник Лагеря. У меня за стол кто садится без рукавов, ну короткие рукава такие, за стол не сядет. С детства, мать говорила, из староверческой синий нельзя танцевать, нельзя в пионеры в комсомольсе, пить, курить, воровать Женщины женщинами дело. И меня Бог от этого спас. А мозги проедает, упорс это все от женщин, от блуда. У нас в деревню заезжаешь, нельзя надпись. На территории деревни курить запрещается. За 28 лет никто не закурил. Господь охраняет. Вот есть такая какая жадный... разница Богу курит человек или не курит? Кто определил, что курить это плохо? Господь Бог определил, говорит, самоубийцы царствия Божия не наследует, а табак отнимает 12 лет жизни. А кто сказал, что табак отнимает 12 лет жизни? Ну не надо это все, у меня слишком много времени отнимается на это. Вот вы приводите пример, что табак нельзя, там то нельзя. Но вот табак, то, что нельзя курить, это доказали ученые, а ученые и Бог, это вообще разные стези. Да, ну, курите, жуйте его в чай, окурки в чай кладите. Я вам сказал, запомните, я Игнатий Лапкинс не тратьте время. Вы Писание не знаете, я вижу. Мерзок перед Богом мужчина, носящий женскую одежду. И женщина, которая одевается в мужскую одежду. Мерзок, мерзавка. А, а кто мы... придумал, что это мужская одежда или это женская одежда? Это человек придумал. Вы, не, вы такой в церкви не нужны, вы будете смутаться. Когда Бог создал человека, у него не было одежды. И не было понятия женская одежда, мужская. И все, никто ничем не был прикрыт. Какая разница, в чем человек одет? Что это дискриминация его... называется. Вам не надо никого. Вы один достаточно для себя. Это человек, который отрицает все. Нигилизм. Я не, не отрицаю все. Я пытаюсь понять. Я пытаюсь надо, найти. Исполнять. Не надо понимать. В армии форма одна во всех странах мира. В монастыре. Армия это не божье дело. Божье, не божье, так плохое. Но вы понимаете, что наоборот, вы ничего не сделаете. Армия это вы сейчас мне говорите, что Бог — это человек, но это неправильно. То, что человек придумывает, это придумывает для удобства себя. Давайте прощаться, вам я не нужен. Ну будет... хорошо, вы сейчас сдаетесь, но сдаваться вы не можете. Вы должны продолжать свое проповедование. И знаете что? Спорит тот, кто ничего не знает. А тот, кто знает, тот возвещает истину. Я вам возвещаю истину в конечной инстанции, которую Бог открыл. Я 57 лет отдал напряженного труда надо. Я вам вопросы простые задаю, на которые вы мне не можете ответить, а пытаетесь не... просто попрощаться со мной. Вы смиритесь совсем? У вас не то что гордость, а гордыня какая-то нечеловеческая. Никого не признает. Че ты колобродишь-то? Взрослый мужик, 33 года. Че ты несешь-то прям ахинею какую-то? Я не ахинею, я просто задаю вопросы, которые меня всю жизнь мучают. На я которые отвечаю. должен человек, который несет Слово Божье, отвечать внятно а, да. и понятно. Вы абсолютно безбожник, безбожник, вам отдыхается. А разве Бог позволяет или Он восхищает тех людей, которые пытаются унизить или оскорбить других людей? Да не об этом речь идет. Что вы сейчас меня оскорбляете и унижаете, о том, что я безбожник, а я таким не являюсь. Если бы я да. был безбожником, я бы с вами так не разговаривал сейчас что такое церковь вообще церковь это тело христово а где написано что те церковь это люди а там и написано где господь сказал я создам церковь мою и врата да не одолеют ее так и в меня ищут он звонит давайте простимся Так, до свидания георгий до свидания до свидания храни вас господь И как я обещал, в конце ролика я объявляю о розыгрыше. Когда этот ролик наберет тысяча лайков, я сделаю розыгрыш среди тех, кто прокомментировал это видео на ту сумму, которую я ставил стримерам донатами. Чуть не забыл, как обычно. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И колокольчик не забудьте нажать. Главное не свой.